Ну что, дорогие друзья, смотрите наш улов, все это вы увидите в видео. Красиво, вообще, мулиси пусичные. Где этот помочь? На волю, да? О, рогатулька чья-то. Ах ты гад такой. Обхитрил. Обманул. Бессовестный. Да. Не знаю, я уже одного это Пропустил Одного поймал Выпустил Я вот один вот сейчас сошел я туда, я туда. Нифига, буксует уже Васильевич, не ходи Я сейчас подведу берег куда-то завел. Что вот это такое? Тихо, пожди, пожди, пожди, Васей, сейчас сам заведу. Килограммчик где-то. А может даже побольше? Тихо, сейчас. Отцепилось? Нет, не отцепилось. Ну вон, крючок вот здесь, отцепи, я это отцеплю. Вот так вот. Да. Поплавки только всплыли. Ах ты вот, кстати, вот такого карася я съел. Он прожаривается, вообще костей нету, там вообще ништяк. Он следует очередная поклевка, поплавок куда-то боком уходит. Это у меня тот вообще что-то стоял, стоял, это сам улагавился. Устал, наверное. Блин. Походу мелочь какая-то. интересная мелочь сразу это самое червяка прям сразу снимает хоть как одевай и вот владимир васильевич вышел на старт вот она первая подруга его он тянет исход исход откусила крючок знаешь что обидно то что она сейчас ко мне поплывет ну ничего, я у нее этот отцеп я с собой взял. Так что как-нибудь справимся, надеюсь. Спасибо. Да что-то, глянь, сход за сход. А так, потопило прям. Думаю, ну все, бубырь точно. Вытащил, а тут никого. Неприятно. какой-то докопался до меня жадный такой поклевки жадные о! зацепил <плёвка> леску не путай, гад блин, самые вкусняшки короче ловятся Владимир Васильевич, хватит спать. Вы думаете? Да я так понял, вы отдыхаете. Все ясно. Сейчас куда достану. Блин, да как так? Один крючок и тот как-то зацепился это за этот скажи, за камыш. Вот пока одну рыбу оттащил, вторая, что ли, зацепилась. Нет. Нет, второй, второй. Утро началось. Вторая похлевочка. Лесочка провисла чуть. там тесто, да? А? Не, вот эта, которая клевала, что там? Да. Взмых? Жмых не семечка случаем. Семечка? Семечка стоит. На семечку, да? Ой, блин, за всю ночь ни одной поклевочки. Я за всю ночь ни одной поклевочки тогда это самое рассчитывал на утро. В принципе, утро только начинается. О, подружка вон, донателла приплыла. Лови. Лови. Лови. Что-то это самое. Дербанит на одном месте. Вот мне интересно знать это. Метод подсечки сработает? Или лучше подождать? Не, этот. На жмыховку он трясет и трясет. Мелочь, да. А куда деваться? Да, она вон туда уплывала, в браконьерские сети. О, да. там Ой! больше травы по-моему. Подошку, вот такая вот рыбалка вот такая вот такой вот да сазанчик жить Да пускай живет. Малыш еще. Давай. Зови. Давай. Зови родню. Давай. Все. Самое главное рыбку поцеловать. Сейчас попрет. Но если это, если это мужик был, то не попрет. А если самка, то попрет. и это у нас карась 80 килограмм 80 уровень ну да тогда это сам парки ложки караси были а сейчас этот самый какая и Опа, куда побег? Карасек. Вот такое вот мини-соревнование устроили. Два поплавка рядом. Василича червяк и мой червяк. Сейчас посмотрим, чьи черви бегают быстрее по воде. Блин, я наверное когда-нибудь скацу и приеду, пока что тут камыш. Так, ладно. На Домой червяк что-то дюбнуло и все, и трендец. Ну ладно. Пункт. Вот так пока Владимир шелкает семечки, у него хлюет рыба. А рыба какая. Небольшой карасик, да? Или хороший карасик. О, сазанчик. Но ну, он сам же, сам себя и отпустил. Молодец. О, Василич, смотри, даже у кого там первого, да? Смотри, у меня уже вон надюбывает. Да, сейчас мы увидим, чейка этот червяк круче. Я правда Василичу не сказал, что я дипом смазал червяка. Ну что, что увидел? Видел, видел это не доказано. Колокольник, колокольчик, колокольчик где-то трендит. Что мне это? Кольца все неправильно стоят. Давай топи. мелкая что-то? Да нет, это самое Что вчера вечером, что сегодня утром, мелкий сазанчик. О, он сам себя отпустил. Да Не, он тут в водорослях зацепился и сошел. А он мелкий, зачем? Давай-то уже глянь, как дергани, так дергани. Бац, подсек, карасика вытащил и все. Когда леска падает, это значит рыба к берегу идет. Это надо подсекать. О, вот это уже покрупнее карасик. А вот этот вот, который вот опущенный, этот, это толстолоб, да? Дюбает. Мне кажется, что-то покрупнее назревает. Сейчас прямо это самое на кукурузу повело прямо прямо так неожиданно нет не по-серьезному так потихоньку Но вот прямо именно вот как большая если потом потопила я был бы уверен что там закило точно такой медленной походкой Медленной, но красивой. Ничего, я не обижаюсь. Ничего, я, я не обижаюсь. Тоже две поклевки результата ноль. А результат был бы да, на картошку клюнуло. А, да все-таки ж сел, неужто. О, подружа которая Василич. <как> Ой, да вообще что-то бьется, но это скорее всего груз обо что-то бьется. Ничего нету. Съедобное тесто. Что они гады? А, стоп. Осправяем, что у меня поплавок ложится. Просто так, от усталости. И голенький крючок. тормоз пришел Мне это серьезно ну типа как и обещал да василичный сейчас я его намочу весь идет люди увидят Если видит. о кстати вот можно камни взять до этого чтобы проложить сейчас я тут водичку чуть намочу Но туда я думаю не надо будет мне идти да Амур Ух ты Телстик Давай, Василий Чуть-чуть осталось Вот она Рыбе голова. Не у тебя этот. Где мои тапки? Опять потерял. все равно небольшой. Нормальный. Стой, погоди. Вот, вот так. Вот он, второй толстолобичек. Все поплавки соберет сейчас. Не крутится катушка. <formal lackslerin sound> <с <french> <с <discussed> Стоять тебе сказали. Он плохо работает. Леска где-то перехлестнулась. А <реклама> <реклама> <реклама> тут карась? Нет, вон. Где-то перехлестнулась леска. <реклама> да ну что. Забирай рыбу, я пацак принесу. Вот так вот толстового ловуют. О, даже еще осталось чуть фонсончика. Больше не Примерно. Только сейчас здесь уже к твоим удочкам мы идем. Ой, далеко. Сюда. Да сюда некуда а, ну, Чтобы ты уже не радовался а Ты вот там где-нибудь надо вытаскивать Поселись. леску потянул ты да иду, иду тройке, в ходу, в <сcurry> <сcurry> О, вижу, Да, да Опа, пастись, это, это, па, это походу амур Нет. Не? А, толстая нога Красота <laughs> Че ругаешься? Я что специально Запутал сильно вас, Ну. Зато, блин, какое рыло. Глушечка. Нет. Нет. Это третий. Это третий. О, Василий! Что-то, блин! А что, все так и прошло? Руки устали, блин! Только катушка такая тугая стала. Тяжко-тяжко. Вроде небольшой, а ни хрена не, не идет. Вижу. О. А что, фрикцион не работает? О. Я фрикцион ослабил, Васильевич. А я, я фрикцион ослабил. Я хочу насладиться этим. Я, конечно, не живодер, но это самое. Я думаю, меня толстоводец поймет. Все, подтянул. Ладно. Будем вылаживать. Блин, ну так вообще тяжело идет. Я понимаю, что там в нем где-то около килограмма да но... но он реально давит Рученьки мои Что-то подустали за сегодня Затянутый фрикцион все равно тянет. Это не я опускаю. и удилище опускаю. Все, Василий, не бери руками. Ой. Да куда ты... Упрявый! упрямый, куда пошел? Да, так, куда Давай я плюну. Да, если оторвет. Крутит. Видишь как? Офигеть! Может еще 20 минут посидим? долгая рука вообще отваливается кисть. Не, это, это уже хороший. Губ, губы у него крепкие да да я только хотел сказать что бы, ну, трех наверное не будет да или будет будет блин Будешь, еще и целый. да когда я себе весы закажу а тут килограмма что такого я тогда выпишу килограмма 4 вот так то вот ребятки Вас васильевич какого кто налепит карась с ладошку чуть больше и вот такие вот толстолобы сказал что толстолоб не важно. вот такие вот толстолобы так что ребята на планктон Толстолок ловится, вот такой вот, такие чушки, да и больше ловится. Все у нас ловится. На мой, Стой, на мой Кому планктон нужен, к Васильичу обращайтесь. Если черви нужны, к Лехе. А если планктон нужен, чтобы толстолобичков ловить таких, то к Васильичу.